Приветствую на канале Шарабара. Период 1946 по 1990 годов в мировой истории известен как «Холодная война». При этом данная война была далеко неоднородной. Она представляла собой череду кризисов, локальных военных конфликтов, революций и переворотов, а также нормализации отношений и даже их потеплений. Одним из наиболее жарких этапов Холодной войны был Карибский кризис, когда весь мир застыл, готовясь к самому худшему. Советско-американские отношения развивались во второй половине 50-х годов крайне неравномерно. В 1959 году Хрущев, проявлявший неподдельный интерес к США, посетил эту страну с достаточно продолжительным визитом. Одной из составляющих его графика было выступление на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Здесь он выдвинул широкую программу всеобщего и полного разоружения. Эта программа, конечно, выглядела утопичной, но в то же время она предусматривала ряд первоначальных шагов, которые могли бы снизить накал международной напряженности, ликвидацию военных баз на чужой территории, заключение пакта о ненападении между НАТО и Варшавским договором и так далее. Пропагандистский резонанс от выступления Хрущева был весом и заставил США пойти на подписание с СССР совместной резолюции о необходимости принятия усилий для всеобщего разоружения, принятую Генассамблеей ООН. Хрущев выступил на сессии Генеральной Ассамблеи и осенью 60-го года, теперь уже не в рамках визита в США, а как руководитель советской делегации в ООН. Проблема разоружения и поддержки национально-освободительного движения звучали у него на первом месте. Опасное отставание СССР в производстве ядерных боеприпасов вынуждало советского руководителя идти на громкие и даже экстравагантные заявления, которые касались прежде всего западных представителей о превосходстве СССР в ракетах. В полуполемии Несмотря на то, что он находился в здании ООН, Хрущев даже постучал ботинком. Ответный визит президента США Эйзенхауэра в СССР готовился, но сорвался из-за инцидента с американским разведывательным самолетом u 2 сбитым над советской территорией американские самолеты и раньше неоднократно нарушали воздушное пространство ссср и имея преимущество в скорости и высоте уходили от преследования советских перехватчиков и зенитных ракет но 1 мая 1960 года американскому пилоту Пауэрсу не повезло в районе свердловска куда он успел долететь стояли уже новые модернизированные ракеты будучи сбитым Пауэрс, вопреки инструкциям не покончил с собой а сдался показания американского пилота были обнародованы и над ним прошел судебный процесс. Президент Эйзенхауэр отказался извиняться перед СССР за этот полет, чем испортил свои отношения с советским лидером. Два года спустя, отбывающий свой срок наказания Пауэрс, был обменен на осужденного в США советского разведчика Абеля. Прологом к обострению кризиса в Карибском бассейне послужило возведение знаменитой Берлинской стены. В геополитическом противоборстве СССР и Запада германский вопрос продолжал занимать одно из главных мест. Особое внимание было приковано к статусу Западного Берлина. Восточный же стал столицей ГДР. Западная часть города, где находились войска США, Великобритании и Франции, формально обладала особым статусом. Хрущев предлагал созвать конференцию великих держав с целью объявить Западный Берлин, где резервной зоной. Но после инцидента с самолетом Ю-2 консультации по этому вопросу прекратились. Между тем, грамотная рыночная политика властей западного Берлина, их поддержка со стороны ФРГ, а также солидные денежные вливания США и других стран позволили резко повысить уровень жизни западноберлинцев по сравнению с жителями восточного сектора. Подобный контраст наряду с открытыми границами между частями города стимулировал эмиграцию из восточного Берлина, больно ударявшую по экономике ГДР. НАТО использовала такую ситуацию и для активного идеологического наступления на систему социализма. В августе 1961 года руководство ОВД, согласно решению, принятому в Москве, призвало ГДР принять меры против политики западного Берлина. Последующие действия немецких коммунистов стали полной неожиданностью для Запада. Рядовые члены партии создали живое кольцо вдоль границы между секторами. Одновременно началось быстрое сооружение 45-километровой бетонной стены с контрольно-пропускными пунктами. Через несколько дней стена была готова и сразу же стала символом холодной войны. Одновременно с возведением стены были прерваны транспортные коммуникации между частями города, а пограничники ГДР получили приказ открывать огонь на поражение по перебежчикам. Противостояние между советским и западными блоками подошло к своей самой опасной черте в период так называемого «Карибского кризиса» осенью 1962 года. Значительная часть человечества стояла тогда на волосок от гибели, а до начала войны, по образному выражению, было такое же расстояние, как от ладони офицера до кнопки на пусковой установке ракеты. В 1959 году на Кубе был свергнут проамериканский режим, и к власти в стране пришли прокоммунистские силы во главе с Фиделем Кастро. Коммунистическое государство в традиционной зоне интересов США, фактически у них под боком, было не просто ударом, а настоящим шоком для политической элиты в Вашингтоне. Страшный сон становился реальностью. Советы оказались у ворот Флориды. С целью свержения Кастро ЦРУ сразу же приступила к подготовке диверсионной акции. В апреле 1961 года десанты, состоявший из кубинских эмигрантов, высадился в заливе Качинос, но был быстро разгромлен. Кастро стремился к более тесному сближению с Москвой. Этого требовали задачи обороны Острова Свободы от нового нападения. В свою очередь, Москва была заинтересована в создании военной базы на Кубе в противовес натовским базам вокруг границ СССР. Все дело в том, что в Турции уже были размещены американские ядерные ракеты, которые могли достигать жизненно важных центров Советского Союза всего за несколько минут, в то время как советским ракетам для поражения территории США требовалось почти полчаса. Такой разрыв во времени мог оказаться роковым. Создание советской базы началось весной 1962 года, и вскоре туда началась секретная переброска ракет среднего радиуса действия. Несмотря на тайный характер операции, имевшие кодовое название а нады, американцы узнали о том, что находится на борту советских судов, идущих к Кубе. Это является еще одной из главных причин Карибского кризиса. Она заключалась отнюдь не в революции на Кубе и не в ситуации, связанной с этими событиями. В 1952 году в НАТО вступила Турция. Это государство еще с 1943 -го года имело проамериканскую ориентацию, связанную, помимо всего прочего, и с соседством СССР, с которым у страны сложились не лучшие отношения. И в 1961 году на территории Турции началось размещение американских баллистических ракет средней дальности с ядерными боеголовками. Это решение американского руководства было продиктовано рядом таких обстоятельств, как более высокая скорость подлета таких ракет к целям, а также возможность давления на советское руководство ввиду еще более явно обозначивавшегося американского ядерного превосходства. Размещение ядерных ракет на территории Турции серьезно нарушило баланс сил в регионе, поставив советское руководство практически в безвыходное положение. Именно тогда и было решено использовать новый плацдарм практически под боком у США. Советское руководство обратилось к Фиделю Кастро с предложением разместить на Кубе 40 советских баллистических ракет с ядерными боеголовками и вскоре получили положительный ответ. В Генеральном штабе военных сил СССР началась разработка операции «Анадырь». Целью данной операции было размещение на Кубе советских ядерных ракет, а также воинского контингента численностью около 10 тысяч человек и авиационной группировки, вертолетной, штурмовой и истребительной авиации. Летом 1962 года операция началась. Ей предшествовал мощный комплекс маскировочных мероприятий. Так, нередко капитаны транспортных кораблей не знали, что за груз они перевозят. Не говоря уже о личном составе, который даже не догадывался, куда ведется переброска. Для маскировки во многих портах Советского Союза складировались второстепенные грузы. В августе первые советские транспорты прибыли в Кубу, а осенью началась установка палистических ракет. 4 сентября 1962 года президент Джон Кеннеди заявил, что США ни в коем случае не потерпят советских ядерных ракет в 150 километрах от своего берега. Хрущев заявлял, что на Кубе устанавливается всего лишь исследовательское оборудование. Но 14 октября американский самолет-разведчик сфотографировал с воздуха стартовые площадки для ракет. Американские военные предлагали немедленно разбомбить советские ракеты с воздуха и начать вторжение на остров силами морской пехоты. Такие действия вели к неизбежной войне с Советским Союзом, в победоносном исходе которой Кеннеди не был уверен. Поэтому он решил занять жесткую позицию, но не прибегать к военному нападению. В обращении к нации он сообщил, что США начинают военно-морскую блокаду Кубы, потребовав от Советского Союза немедленно удалить оттуда свои ракеты. Хрущев вскоре осознал, что Кеннеди будет стоять на своей позиции до конца и 26 октября направил президенту послание, в котором признал наличие на Кубе мощного советского оружия. Но в то же время Хрущев пытался убедить Кеннеди, что СССР не собирается нападать на Америку. Позиция же Белого дома оставалась прежней. Немедленный вывод ракет. 27 октября стал самым критическим за все время кризиса. Тогда советской зенитной ракетой над островом был сбит один из многочисленных самолетов-разведчиков США. Его пилот погиб. Ситуация накалилась до предела, а президент США принял решение через двое суток начать бомбардировку советских ракетных баз и начать высадку на Кубу. В те дни многие американцы, напуганные перспективой ядерной войны, Покидали крупные города, самостоятельно рыли бомбоубежище. Однако все это время между Москвой и Вашингтоном осуществлялись неофициальные контакты. Стороны рассматривали различные предложения с целью отойти от опасной черты. 28 октября советское руководство решило принять американское условие, заключавшееся в том, что СССР выводит свои ракеты с Кубы, после чего США снимает блокаду острова. Кеннеди взял обязательство не нападать на Остров Свободы. Кроме того, было достигнуто согласие на вывод американских ракет из Турции. После 28 октября Советский Союз вывез из Кубы свои ракеты и бомбардировщики, а США сняли морскую блокаду острова. Международная напряженность спала. Но такая уступка США не понравилась кубинским руководителям. Официально оставаясь на советской позиции, Кастро подверг критике действия Москвы и особенно Хрущева. В целом, кубинский кризис показал великим державам, что продолжение гонки вооружений и резкие действия на международной арене могут обратить мир в пучину глобальной и всеуничтожающей войны. И как это не парадоксально, с преодолением кубинского кризиса был дан импульс разрядки напряженности. Каждый из противников понял, что противостоящая сторона стремится избежать ядерной войны. США и СССР стали лучше осознавать пределы допустимого противостояния в холодной войне. Необходимость искать компромисс по вопросам двусторонних отношений для самого Хрущева Карибский кризис также не прошел бесследно. Его уступки многими воспринимались как проявление слабости, что еще больше подрывало авторитет советского лидера среди кремлевского руководства. Кризис был разрешен довольно успешно для всего мира, однако далеко не все были довольны сложившимся положением дел. Так и в СССР и в США при правительствах находились высокопоставленные и влиятельные лица, заинтересованные в развитии конфликта и, как следствие, весьма разочарован его разрядкой. Существует ряд версий, что именно благодаря их содействию был убит Кеннеди и смещен Хрущев. Благодарю за внимание, совсем скоро увидимся вновь. До свидания.